Драчона – это национальное белорусское горячее блюдо, которое представляет из себя картофельную запеканку. Смотрите, как приготовить драчону картофельную и балуйте свою семью сытным ужином. По-моему, у многих Беларусь ассоциируется с картошкой, в национальной кухне этой страны несколько тысяч блюд из картофеля. Предлагаю один из вариантов, именно этот простой и сытный рецепт понравится любителям незамысловатой и сытной кухни. Обязательно попробуйте кушать это блюдо со сметаной. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Свинину помойте и просушите, затем нарежьте ломтиками 1х1 см, обжарьте ее на сковороде до готовности с добавлением капли растительного масла. Почистите и нашинкуйте лук, шпик мелко нарежьте, обжарьте их вместе на сковороде в масле до золотистого цвета, добавьте немного соли. Картофель почистите и помойте, натрите на крупной терке, все ингредиенты смешайте вместе, добавив соду, перец, уложите в форму для запекания, смазав маслом, по вкусу посолите. Заранее разогрейте духовку до 190 градусов, чтобы картошка смогла схватиться корочкой. Выпекайте блюдо в течение 30-40 минут. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Вкусняшки, подписавшимся. Необходимые ингредиенты. Свинина, 90 грамм. Шпик, 10 грамм. Картофель. 5 штук, репчатый лук, 1 штука, растительное масло, 6 столовых ложек, мюка, 1 чайная ложка, сода, 0,25 чайных ложки, соль, по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, количество порций, 5-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду вас снова.